Так, ребят, всем привет. Температура 32 градуса. Всем привет. Сегодня начало августа и, как всегда, подробнейший обзор цен на авторынке Зеленый угол. Что продается, в каком состоянии, что, сколько стоит. Чуть-то, наверное, мы боимся выходить с машины, потому что что-то на улице очень плохо, очень жарко. Ждали, ждали лето, и лето пришло. И... Ладно, сегодня такой вопрос, то есть поступает очень много звонков, подскажите, помогите, стоит ли покупать автомобиль через аукционы, либо лучше приехать, выбрать автомобиль на зеленке. В любом случае решать это вам, мы просто вот скажем, да, с чем мы сталкивались. Да, бывают случаи, что на аукционике не отмечают какие-то моменты. А по факту, оказывается, машина, то есть э, имеет 4 балла аукционник, 4,5, открываема, внутри много шпаклевки. Также бывают случаи, что не отмечают, что машина, какие-то детали крашены, какие-то шпаклеваны, то есть в аукционике это нету. по факту все равно это вылазит. Ну и самое, что печальное, что, с чем можно столкнуться, на аукционах не проверяют ни ходовку, ни, двигатели, ни двигатель, ни батареи, то есть уже было тоже несколько случаев, когда машина с пробегом 70 тысяч, 4 балла, ИСИС, у него стучал двигатель. Но я могу эти случаи называть бесконечно, потому что ну, частенько с этим встречаешься. Поэтому вам решать, либо это аукционник с аукциона машина, либо это машина, которую можно полностью проверить, пощупать, чтобы потом не было сюрпризов в том числе проверить какая она была с аукциона ну и еще минус если проверенные компании которые везут машины с аукциона то это нормально а бывает нам, нас частенько вызывают на машины, на машины которые привозят фирмы и они ну, прям прямым текстом говорю мурыжат людей не показывают машину не рассказывают про нее вот люди нас вызывают, чтобы мы проверяли машину и много выходит разных сюрпризов у нас последний случай был, не знаю, какая фирма, что за компания, что какие привозили, как называется, которая привозила машину. В общем, там семья, да, муж жена, они уже такие возрасте были, привезли себе Suzuki Джимми там за какие-то бананованные деньги за миллион. Там 980 тысяч он стоил. Да, 980 тысяч. Обещали то, что машина там вся целая, вся идеальная. Ну, в итоге оказался пробег скрученный и заднее заднее крыло, я не помню, левое или правое, было менино. Они это мол ссылались на то то что там стоят два креста до да? при причем знаете как бы ну, в прямом смысле то есть показывают аукционе там написано два креста а они говорят это ребята это нормально это там царапинка да, это, это нужно по полирать покраска в японии это а по факту что такое джинник у него крыло занимает полмашины: прям швы прям это было вырезано ну и человек был конечно в шоке получив такую машину поэтому мы вас не отговариваем решение остается за вами вот но ну, а мы идем снимать цены но оставляйте свои комментарии внизу как вы считаете правильно покупать автомобили через аукцион либо на рынках когда вы пришли открыли пощупали автомобиль. honda nbox box плюс серый цвет эти бокс плюс 4 wd комплектация кастом g turbo 64 лошадиные силы комплектация максимальная климат подогрева зеркал две электродвери, короче чего здесь только нету кстати ключик да вот боковые двери электро открываются тоже с ключей сейчас проверим вот кнопочку нажали видите дверка дверка поехала стоимость не сказал стоит такой автомобиль 590 тысяч рублей фарики такие линзованные туманочки ледовские фары повторители в зеркалах на литье на зимней резине снизу идет обвес правая дверь тоже электро то есть можно открыть как с брелка можно просто потянуть за ручку бесключевой доступ в автомобиль вид сзади сзади спойлер эти комплектации кастом оба тут он какой-то модный сзади столик видите показана транс трансформация что можно сделать но это мы сейчас делать не будем, это мы как-нибудь как, -нибудь, как -нибудь сделаем обзор на такой автомобиль. Была бы задняя дверь еще электро. Цены бы не было такому автомобилю. Наверное, карта здесь ткань. Ну здесь пластик, основная масса, колонка, бардачок, аукционный лист, подстаканники, климат-контроль, мультимедиа система, кожаный руль, полный мультируль. Сейчас сядем в него. Переднее сиденье, как обратили внимание, да, уже идут диваном. Здесь у нас подлокотник с бардачком потолок крыша в автомобиле очень высокая то есть сам по себе автомобиль он высокий неудобная посадка двери можно здесь открывать экорежим естественно это автоматические зеркала кнопка старт даже заводится пробег указан тысяч солнцезащитные козырьки место ну смотрите сколько места в автомобиле очень и очень много места зеркала смотрят на переднее левое колесо и на бочину ладно глушим кстати лепестки переключения передач круиз-контроль вот такой вот honda nbox плюс 4 воды кастум 590 тысяч рублей кстати датчик датчик при тоже есть вот есть еще такой же только в красном исполнении тоже 4 воды turbo 64 лошадиные силы 14 год 585 тысяч низ красной, крыша черная Далее Toyota Probox, белый цвет, 15 год, полтора литра, ел комплектация, задний дворник, сидит ТВ, 539 тысяч. Поистине можно сказать народный автомобиль, недорогой, свежий год, соксид. Они можно сказать не отличаются ничем. Рядом Honda Fit Shuttle, гибридная версия. Год сейчас посмотрим обвесы колпаки штатные летняя резина тоже без доступ установлены ветровики повторители комплектация простая, есть кожаные вставки машина закрыта есть кожаный руль есть комплектация с мультирулем аукцион три с половиной балла cc пробег тысячи по кузову по кузову в принципе машина целая стоимость не вижу вот здесь что-то было написано стоит автомобиль 770 тысяч рублей дальше филдер серый цвет 16 год полтора литра 4 воды 4 балла 780 тысяч рублей на хорошем литье на зимней резине тоже идут повторители Обвесов нету, есть комплектации с обвесами. Сзади спойлер, метла. Рядом стоит голубой. Уже гибридная версия автомобиля на штамповках. На практически новой летней резине. Сзади вот такая идет накладка модная. То есть здесь есть накладка, здесь накладки нету. 777, да, вы сказали? Гибридный а 725 725 тысяч четырнадцатый год 4 балла же салон кнопка старт стоп honda fit shuttle четырнадцатый год 4 балла гибрид зима сзади тоже метла антеночка открыли нам его 565 багажник тоже смотрите такого неплохого объема задние сиденья складываются оба видите такой ровный пол получается огромная кровать карта пластик здесь коричневый пластик здесь черный пластик здесь тканевая вставка сидушки сзади у нас поднимаются так неудобно мне их сделать вот так они фиксируются все делается очень просто здесь дверная карта то же самое сидушка естественно едет вперед-назад спинка регулируется здесь вот верхний бардачок в таком в коричневого исполнения остальная панель торпеда черного цвета дуйки подстаканник подстаканник идет с подсветкой вот ну давайте присядем по месту Место тоже здесь в принципе в принципе нормально значит варик управление климат-контроля на стеклышках мультимедиа система дуечка одна дуечка на пассажира другая дуечка на водителя руль идет обычный в обычном исполнении значит, напоминаю honda fit shuttle гибрид 4 балла 14 год Сузуки солью 2015 год и 1.2, электродверь, 4 балла, цена подарок 435 тысяч. Смотрите, сколько места внутри в салоне. Но здесь чисто, я сюда залазить не буду. Есть комплектация, где сидушка двигается. кнопка старт антибукс корректор фар электро дверь здесь подстаканник такой незаметный спрятан спрятался здесь очень удобно проход можно пройти но в принципе взрослому человеку это не нужно это если только детям знаете там поиграться здесь у нас тоже выдвижной подстаканник верхний бардачок ниша снизу тоже есть ниша прикуриватель включение петечки. Колпаки, родные, летняя резина. Ну, такая, так себе, 50% наверное остаток. Вид сзади. Камера заднего вида установлена. Вот эта панель, знаете, она вот сделана как под стекло. Багажник. Запаски нету, идет ремкомплект. Насос, жидкость, данкрафт. Душки у нас тоже складываются по отдельности спинки. Как я говорил, уже левая дверь у нас электро. Корзина за продуктами ходить. Есть, когда, ну, типа там гибридной версии, да, идут. Вот здесь устанавливается батарея небольшая. год 1 и 2 электро 4 балла дайхацию бего 2008 год объем двигателя полтора литра 4 воды аукцион 4 балла 4 б родной пробег 82 тысячи камера заднего хода Крутой DVD TV MP3 Android. Руль мама подсветка салона. Заводская сигнализация стоит автомобиль 745 тысяч рублей. Вот есть Дайхатсу Бего, есть Toyota RAS. Многие там пугаются, боятся, то что вот это Дайхацу Бего. Друзья, на самом деле не пугайтесь, это машины полностью одинаковые. То есть они не отличаются ничем. Только, только наверное, название. Это такой, как сказать, паркетничек небольшой. По большей части я так думаю это мое мнение как бы ну, то что это женский автомобиль значит летняя резина литье а резина у нас установлена здесь 215 65 на 16 и руль мома, на климат-контроле toyota prius альфа 870 тысяч 2013 год полноценный гибрид тоже очень просто очень наипопулярнейший автомобиль стаканечки бардачок верхний бардачок кто не знает еще что такое полноценный гибрид это говорит о том то что батарея когда заряжена поршневая группа в автомобиле не работает автомобиль едет автомобиль едет на батарее здесь уже натоплено. в принципе я думаю можно присесть руль обычный мафон, управление климат-контролем подстаканник пвр эко ЕВ режим подстаканчик бардачок тоже такой глубокий место вот знаете порой, порой порой сядешь в автомобиль вот в такой в полноценный до да, семейный и вот ну как-то мало места я не говорю что мне здесь тесно сидеть здесь нет тесно здесь места довольно таки много вот именно про а, по крыше да вот в кейкар садишься я не знаю там прыгай не прыгай до крыши не дотянешься а здесь как-то вот да что-то вот не знаю я Ой, ладно выходим идем смотреть следующие автомобили альфа тринадцатый год пробег в районе по моему 110 тысяч на данном автомобиле honda fit серый цвет 14 год комплектация с с это максимальная комплектация фары линзы туманки ходовые огни литье по бокам идут обвесы резина установлена зимние. литье здесь 185 55 на 16 не литье а колеса 16 16 диски повторители ветровики датчик при столкновении вески. Это сидушки простроченные, плюс идет темный черный потолок. В автомобиле сзади устанавливается спойлер. Компрессор фото, компрессор написано, что присутствует гибрид. Также бесключевой доступ. Автомобиль, кстати, полный мультируль. Машина закрыта. 14 год, полтора литра, 750 тысяч рублей рядом стоит ноут автомобиль 2017 года гибрид е e power пробег 18 тысяч цена 680 тысяч родное литье зимняя резина повторители вы не удивляетесь то что на автомобилях стоит зимняя резина сзади использую такой массивный установлен Toyota Aqua, темно-серый цвет, 15-й год, гибрид, 653 тысяч рублей. Рядом Honda Fit Shuttle, автомобиль 2015 года, гибрид, 915 тысяч, комплектация X. виш белый цвет, мотор 1.8, 4WD, 755 тысяч рублей. Еще один шатл 929Z. Z это максимальная комплектация в автомобиле. Honda Wiesel 4 ВД полтора литра, 1 миллион тысяч. Honda Free Spike, гибрид это самый, наверное, популярнейший минивен родное литье летняя резина повторители обвесы есть автомобили гибридные есть автомобили 4 воды а, есть передний привод автомобиль даже открытый открытый круиз-контроль две литра двери подогрев дворников подстаканники салон с кожаными вставками это друзья очень хорошая комплектация климат-контроль есть автомобили без климат-контроля просто на крутилочках. То есть в основном почему-то не знаю почему берут именно именно спайки. Потому что, ну, наверное, потому что у них а, сзади раскладывается ровный пол. Ладно, далее Toyota Aqua, черный цвет, литье. Накладочки такие хромированные приделали. бесключевой доступ в автомобиль. 14 год, полтора литра, тоже полноценный гибрид. Камера заднего хода, пробег 57 тысяч стоит автомобиль автомобиль 598 тысяч рублей далее toyota рактис 2014 год движка тоже полтора 4 воды отключается 4 воды здесь идет с кнопки 658 тысяч стоит автомобиль sonar туманочки фары линзованы Закрытый. Honda Fit Shuttle, гибрид, литье родное, Хондовское. Лето, резина, по бокам идет обвес. 13-й год, максимальная комплектация 648 тысяч. Не знаю, наверное, чтобы примерно понимали, да, вот как выглядит автомобиль по высоте, не по высоте. Вот сою я возле двери водителя. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот давайте напротив... Напротив спайка. Примерно вот так это все дело выглядит. Ладно, спайк у нас. Так, это спайк, нет, это фрит. Кстати, вот смотрите, вот фрит, да, у него а, задние окна, там есть окно. А в спайке, не знаю, видно вам отсюда нету, там окошко оно закрыто, оно глухое. Значит, Free 12 год, 4 воды 688 тысяч. Спейт, спейт 14 год, полтора литра, 558 тысяч. Боковая дверь здесь одна именно с левой стороны. Она идет раздвижная. Тоже неплохой. Неплохой автомобиль для семьи с детьми. Ну, не то что для семьи с детьми, да, допустим, для жены с ребенком, либо с двумя детьми. Просто замечательный автомобиль. Еще один Фрид. Фриды есть 6 -местные, есть 7-местные, есть 5 -местные, Но во Фридах ровный пол, он не делается. Щенята там у нас греются. Не то, что греются, а наоборот, спрятались. У нас опять жира плюс 32. Значит, 12-й год, полторашка, две электродвери, камера, 7 мест, 628 тысяч. филдер G-Salom, 1,5 литра, 14 год, гибридная версия, цвет такой какой-то, знаете, небесно, голубой, 700-708 тысяч. Ручки хром, без литья резина лета, сзади установлен спойлер. вот uh, spade вот toyota porte 16 год полтора литра электро двери климат контроль tv navi пробег 27 тысяч 578 тысяч машина стоит еще один fit еще один fit 14 год 4 vd 588 тысяч так вот это аква я по моему вам показывал нам ее открыли поминаем 15 год гибрид 653 тысячи уши такие модные сформированные накладками повторители вот это я так понимаю здесь уже сделали но зато виду как бы придает автомобилю давайте посмотрим что не по салону так. Сейчас осторожненько откроем дверная карта пластик здесь такие синие вставочки центральный замок сидушка вверх вниз вперед назад спинка регулируется туманочки устанавливали здесь регулировка зеркал дучки такие смотрите как под вентилятор сделан раз закрылись раз открылись руль у нас идет простой салончик чистенький ухоженный здесь подстаканник здесь какая-то ниша что-то можно положить ручник на месте эко и отключение антибукса Подстаканники, здесь тоже такая полочка, что-то можно положить. Центральная панель управления климат контролем. А, по месту месту. Так, место в автомобиле, в акве много Вы знаете. Вот сейчас садился в приус альфа, да. Как-то вот даже не знаю такое ощущение, что в акви крыша как-то повыше идет. Ладно, а что у нас здесь есть? Аукционника нет, нету сейчас попытаемся поискать так вот нашли аукционе говорят стопроцентный аукционный лист сто процентов пробивается значит аукцион uss 4 балла 4b пробег 112 тысяч по кузову машина по кузову машина целая напоминаю допустим Покраска это W, W1, W2, W3. Если замена детали стоит 2X, если деталь требует замены, стоит X. Здесь вот эти вот косочки там A1, A1, A2. Ну, в принципе, этого мы ничего такого не увидим. Кстати, цена, в принципе нормально за 4 балла за автомобиль 2015 года в комплектации 653 тысячи видите здесь даже наклеечки то есть японец в машине не курил запрещал курить короче курить машине нельзя да и вы знаете плепельница уже в машине нету задняя часть автомобиля тоже все блестит все сверкает автомобиль чистый ухоженный тоже идет накладка вот это вот казалось бы милость да какие-то вот накладочки стоят но поверьте внешнему виду то есть они добавляют вид автомобиля по бокам тоже идут хромированные накладки то есть с ними автомобиль смотрится намного симпатичнее чем без них давайте багажник покажу багажник тоже наверное в принципе как у фита заднее сидение тоже у нас складывается к сожалению ровного пола нету но багажник все равно у нас увеличивается Все очень просто делается одной рукой акули плавник напоминаю 15 год 653 тысяч toyota пасса 16 год это уже новый кузов климат-контроль есть без климата кнопка старт кстати ценник 505 тысяч рублей туманки колпаки летняя резина без ключевой доступ по моему новых пасеков мы вам еще не показывали то есть изменился совершенно изменился салон конечно она узнается да и салон узнается и автомобиль узнается но тот, тот, тот кто не знает тот и не узнает что это паса мультируль климат-контроль смотрите как изменился да и в принципе вот центральная панель она тоже изменилась а место в автомобиле стало, по мне так стало больше места намного больше здесь у нас идет бардачок такой кнопка старт и спрятали смотрите сколько сзади места ребят ну реально стало намного больше места и салончик стал не только салончик и внешний вид стал намного приятнее это вот знаете багажник тоже увеличился а двигатель стоит литровый идеальный вариант для девушки идеальный задняя дверь пластмасса ну, соответственно также есть паса езда и хатсу дай Honda, бун Honda хонда спайк вот даже не знаю как назвать здрасте не знаю как назвать такой цвет В птс написано зеленый гибрид родное литью летняя резина туманки здесь тоже знаете вот как под стекло сделано под стекло сделано повторители бесключевой доступ в автомобиль стоит машина в районе 700 тысяч я так и не понял, или 690, или 705, что-то такое. Здесь такая вставочка, вы знаете, тканевая идет. Комплектация у нас идет с кожаными вставками, идет полный мультируль, нет, вру, не полный мультируль, идет круиз-контроль. Здесь боковые двери электро, две двери отключения антибукса, подогрев дворников, подстаканник. Дальше здесь установлена какая-то японская мультимедиа-система каразерия. Японец вывел пульт. Пульт вывел на руль себе короче говоря сделал себе мультируль автомобиль очень комфортабельный, прям очень очень очень и еще раз очень мне он очень нравится здесь ну опять же вот эта байда сама, ну как самопальная японец сделал, вот этот подлокотник вот этот подлокотник идет у нас родной климат-контроль что тут еще есть у нас все все стандартно дальше давайте покажу сзади сколько места вот место сзади. Сидушки, как я говорил, складываются в ровный пол. Получается тоже огромная кровать. Раскладывается все очень просто. Удобная ручка для посадки в автомобиль и для выхода из автомобиля. Ну что сказать? Комфортабельный, замечательный автомобиль. вид сзади багажное отделение здесь у нас это дело все перемещается складывается раскладывается трансформация салона удобно такой знаете практичный автомобиль бардачочек что-то можно положить подсветочка она регулируется в разные стороны колонка монтирована Цена вроде все-таки 695. Кстати, пробег на данном автомобиле 120 тысяч. Это нормальный, адекватный пробег для японского автомобиля для такого года. То есть там не 220, не 320, а всего 120 тысяч. Fondo FIT, 2014 год. На климате, на тюнинге с родным аукционным листом четыре с половиной балла, пробегом 30 32 тысячи. Литье, зимняя резина. Здесь, смотрите, вот вставки такие идут. По переднему бамперу, синенькие туманочки, фары, линзы. Вставочка тоже хромированная идет. Машина белая, уши заднего вида, зеркала черные, тоже с вставками. Здесь идут повторители. По бокам идут обвесы ключевой доступ спойлер тоже модный сзади установлен примоток. глушитель модный прямоток ставьте на порогах да вижу вставочки вот родные хондовские. honda fit написано а здесь установлены чехлы родные ковры салон чистый ухоженный фирменный руль, то есть вот этот тут никто вот это ничего не делал, не мудрил. В таком состоянии автомобиль пришел с Японии. Ручник тоже, видите, такой вот прошитый ручка переключения передач прошита. Шумоизоляция дополнительная. Да, вижу, дополнительная шумоизоляция. Все это с Японии. И колонки, смотрите, вот идет колонка и вставка идет такая вот хромированная подсветка голубая по низу да ну и подсветочкой а вот я вижу ну как бы сейчас светло да светло вам наверное на камера видно не будет но вот она отсвечивает блики отдают здесь вот такие дополнительные постаканики сделали все у нас идет на климат контроле даже датчик какой-то превентили с японии пришел Спортивную снял, а новые поставил. То есть они пришли в комплекте, они даже не ходили. То есть он когда купил фиталь, сразу спортивную его пил у них и они сюда не снил. Все, я понял. Подписка. Замечательно. Подписка. Ладно, 14 год, 697 тысяч рублей. Подвеска вся поменена. Со спортивной на обычную подвеска стоит новая. Пробег 32 тысячи, аукцион 4,5 балла. Nissan Ноут, синий цвет, двигатель не турбо, не дик. 4 балла. 4 балла пробег 43 тысячи Сколько она стоит, я все забываю. 475. 475 тысяч. Ну, идет уже рестайл. Без доступ, темный салон, без климат-контроля. Ну, извините, как бы за такую стоимость, да? За такую стоимость. Короче говоря, цена цена подарок. И цвет тоже такой клевый. Рядом стоит Nissan Жук на литье летняя резина тоже бесключевой доступ в автомобиле у него какие-то вот э, нарисовали ему не знаю что это такое ну, жук это мое мнение такое если не до да, женские автомобили почему то есть автомобили 4 воды есть автомобили передний привод Цена жука у нас цена Какая у нас цена Жука? 775 тысяч. 15 год. Спасибо. Honda N Wagon. 14 год. Цена 445 тысяч. Тоже кекары пошли. магнитофон климат контроль, кожаные ставочки. бару это получается у нас Стелла, 15 год 335 тысяч toyota танк тоже один из популярнейших автомобилей но их очень мало цена к сожалению здесь не указано toyota corolla филдер тринадцатый год полтора литра климат-контроль аукционе хорошее состояние 4 воды 685 тысяч nissan days 16 год 16 год 375 000. Хайвей стар комплектация: НВГН, кастум, родное литье, обвес, хром, ручки, полный мультируль, климат контроль, турбо. Цена к сожалению не указана. Toyota Prius Alpha это уже рестайл, цена как бы тоже. Нормальная шестнадцатый год один восемь гибрид, 1 один миллион сто двадцать девять тысяч рублей. Сейчас сзади покажу автомобиль. Полноценный гибрид. Honda Kord тоже гибрид, четырнадцатый год, один миллион двести семьдесят девять тысяч седан рядом стоит краун royal салон тоже гибридная версия черный цвет шикарный черный цвет мультируль мультируль шестнадцатый год 1 миллион семьсот тридцать девять тысяч mark x 14 год 4 воды мотор 2 и 5 1 миллион двести девяносто восемь toyota auris такой знаете оранжевый цвет RS. машин таких очень мало но машина очень хорошая комфортабельная 930 тысяч рублей автомобиль стоит на дроме 14 год 18 коробка 6 ступеней комплектации РС без пробега по РФ, естественно без пробега по РФ. Пробег по Японии 18 тысяч. Диски стоят у нас так не вижу, не вижу. насколько 17 колеса. Размер резины 225 45, 225 45 на 17. Бесключевой доступ в автомобиль. Обратите внимание, в каком состоянии салон. Родной аукционный лист. Четыре с половиной балла. ББ. Пробег 18 тысяч. Кузов целый бардачок видите он на коробочке идет шестиступенчатая климат-контроль мультимедиа-система подстаканники ручник сидушки прошиты вот здесь красной ниткой И вот такие вставки идут тоже красненькие да, да не не надо я так чтобы примерно понимаю я да сколько места в автомобиле сзади тоже идет накладка фирменная auris и бампер идет во-первых хромированная вставка и черная вставка идет тоже автомобиль шикарно смотрится на дороге багажник сзади идет полка ну багажник побольше чем в фите чем э, в этом в он еще на коробке да японцы почему-то стали вот знаете мало автомобилей делать на коробке в основном идет автомат вариатор робот кожаный руль идет пробег видите даже здесь 18 тысяч колонки пищалки здесь даже пленка с завода еще осталось ладно напоминаю автомобиль 2000 2014 год мотор 18 комплектация рс. Шуки джимми мини джипе кстати на данном автомобиле на мини джипике мы мы ближайшее время сделаем обзор салон кожик ксенон подогрева есть все туманки туманки раздаточка 445 тысяч колеса а, так так короче говоря жара жара дает о себе знать резина 175 80 на 16 соответственно диски 16 кожаный салон раздатка автомат Есть стериусы, есть поджеры Мини, есть вот эти вот Джиммики. Очень много таких, таких автомобилей разнообразия идет. Тоже, ну и цена, в принципе, там 400, 450, 500 тысяч. Вот вид стоит. Новенький цена, к сожалению, не указана. Вот уже поджер стоит Мини. Двигатель 07, кстати, на Том 07. Но есть 1 и 3, но 1 и 1 и 3 они идут дорогие. Цена тоже не написана. Я думаю, в районе 400 тысяч такой автомобиль стоит. Он даже открытый даже. Вот примерно, да, чтобы по высоте понимали, насколько он высокий. 820. 820. Вот еще один Аурис уже красный цвет он на автомате без литья фары линзы туманка летняя резина четырнадцатый год полтора литра 4 воды 805 тысяч рублей он стоит рядом стоит Вокси. полно полноразменный минивэн полноразменный разменный я говорю жара себе дает знать а, полноразмен короче вы поняли меня здоровый здоровый автобус четырнадцатый год 18 18 миллион триста пятьдесят моделиста а, еще один кстати гибрид еще один гибрид миллион миллион двести синий цвет 14 год honda везель четырнадцатый год аукцион четыре с половиной балла гибрид 4 vd 1 миллион двести сорок тысяч toyota Probox новый свежий кузов 15 год полтора литра супер салон 4 в 690 тысяч вами есть пробоксы, есть оксида грузоподъемность 400 килограмм есть двух салон есть где все четыре стеклоподъемник электрический где есть где на веслах есть где только водительский электрический стеклоподъемник Honda Fit, такой, знаете, оливковый цвет, цена 665 тысяч. Ребят, блин, что-то с фитами, если честно, все как-то проблематично. Поиск идет фита, уже уже неделю ищем. И вот не можем найти нормального такого. Как бы я не говорю, что они все плохие, да, просто ну, хочется человеку найти прям достойный автомобиль с минимальным пробегом. А комплектация элька не ниже. Вот, ну естественно в достойном состоянии по кузову. Вот эту машину еще не смотрели сейчас ее будем проверять nissan x-trail nissan x-trail такой красивый цвет знаете какой-то вот синий наверное металлик да я может могу ошибаться не знаю рестайл туманочки сонары зимняя резина литье хром ручки кожаный столлон, он знаете, не кожаный дермантиновый идет Стоит автомобиль, стоит автомобиль. тринадцатый год, 915 тысяч. Друзья, ну цены вам показали. Сейчас забираем вот такой замечательный автомобиль. Выйдем со стоянки, я немного про него расскажу. Друзья, смотрите, такой маленький автомобильчик, такое маленькое чудо. А смотрите, как я еду в развалочку. Вообще шикарно. Двигатель 07 две лошадиные силы ну как бы знаете как бы как бы едет нету здесь у нас аэродромного поля разгоняться итак это suzuki вагон r автомобиль 2014 года лот указан лот пробивается оценка 4 балла автомобиль абсолютно целый стоит данный автомобиль 300 тысяч рублей у нас не было автоподбора нам просто скинули ссылочку мы поехали посмотрели проверили данный автомобиль кейкар в салоне тоже очень очень много места мы все как-то вот знаете не соберемся хотим сделать обзорчик такой тест-драйв какого-нибудь Кейкара. кара реально многие просят посадить туда четырех здоровых мужиков мужиков и посмотреть как он едет как он едет по прямой как он едет с горы и так далее тоже раскладывается в ровный пол в ровный пол спереди видели места много сзади ну сзади сейчас мало потому что задняя сидушка отодвинута у нас э, вперед были до конца сейчас я их двигаю вперед двигаю вперед смотрите сколько места сзади места сзади тоже много мне не хватает сидишь высоко дверная карта пластик небольшая тканевая вставка ничего такого больше интересного здесь нет шершники то летают летают так надо короче прятаться передние сиденья идут у нас диваном 52 лошадиные силы вот он родной аукционный лист 4 балла по кузову автомобиль целый здесь у нас идет бардачок нижний бардачок Ну не бардачок он не закрывается ниша снизу тоже есть бардачок очень много бардачков сидушка у нас вот так откидывается здесь вот эта корзина ну версия якобы гибридная да насколько она гибридная я не знаю то есть литий-ионная батарея здесь какая-то стоит вот это вот смешная маленькая а, я так понимаю она работает она работает у нас ну, как бы на музыку на музыку может быть где-то на освещение и в принципе все то есть автомобиль автомобиль на гибриде он не едет так сейчас я сяду поудобнее немного а, климат-контроль у нас выставлена на максимум, кондиционер работает 31 градус показывает на улице едем в транспортную компанию автомобиль полностью проверен он полностью соответствует аукционному листу вопросов нету по салону вопросов тоже нету по подвесочке вопросов нету для нашего подписчика мы смотрели два автомобиля вот это был первый второй нам скидывал посмотреть стоило ну примерно так же примерно так же но там блин ребят там живого места на машине не было то есть реально был уделан и вот так вот то есть автоподбор не заказывал не заказывал два автомобиля посмотрел можно сказать с первого раза нашел себе замечательный автомобиль кстати за небольшие деньги всего лишь 300 тысяч рублей говорили с продавцом с продавцом автомобиль почему-то завис продавался он долго Стоил он 325 тысяч рублей. Знаете, вот бывают такие ситуации. Реально, приходишь смотреть машину. Машина стоит уже так, дядя. Дай проеду. Ага. А, приходишь смотреть автомобиль. А машина стоит долго. То есть она может три месяца стоять. Может 4. Может, я не знаю. Может там полгода машина простояла. Может, короче, долго стоит. Начинаешь машину смотреть. А, и, кстати, и стоит она дешево. Начинаешь автомобиль смотреть. А он... Но он реально клевый, он можно сказать идеальный А, короче говоря хорошие автомобили почему-то стоят долго продаются долго а вот не очень хорошие покупаются покупаются как-то быстро дорогу здесь немножко у нас подсыпали до транспортной компании как бы не все да но подсыпали едем спидометр у нас обычный на 140 обороты до 9000 стрелка бензобака у нас механическая здесь идет корректор фар отключение системы а машина заводится с ключа включая с здесь у нас идет подсветочка солнцезащитные козырьки с зеркалом кстати ветровики на автомобиле установлены дворники омывающая жидкость в дворниках есть обзорность великолепная сидеть в принц да не в принципе сидеть не а, очень удобно климат-контроль кондиционер работает отлично спасает по подвеске еще раз повторяюсь вопросов здесь нету ну единственное по комфортности да ну давайте не будем там сравнивать с полноразмен с полноразменными опять пытаюсь автомобилями да вот как бы по грунтовочке едешь тебя немножко вот ну не знаю на меня посмотрели, немного меня как бы потряхивает да но это это ребят кейкар подъезжаем к транспортной компании Приходили автовозы, автомобили грузятся. Сейчас посмотрим, что у нас грузится. Спада грузится, Honda степ вагон. Степ вагон. Виш грузится, вот пустой стоит, вон там форик стоит, распил. Короче говоря, автомобили потихонечку Потихонечку грузятся. Уезжают. Злая собака. Но она реально точно злая. Сейчас я вам ее покажу. А, она, наверное, не выйдет, она спряталась от жиры. Вон она в будке сидит. Ладно, автомобиль пригнали в транспортную компанию. На сегодня все. Кому понравилось видео, не забываем подписаться.